Повторяй за мной, зарабатывай от 25 тысяч рублей каждый день. Как вы видите, заработанные деньги мне поступили на карту. Плюс 26 тысяч 400 рублей. Если вы хотите зарабатывать на реальной схеме заработка, то обязательно досмотрите данный вид заработка до конца. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами.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 От 17% до 21%. Вот так выглядит главная страница сайта. Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Статистика компании. Друзья, проект совершенно новый. Он работает один день. Участников на данный момент 1832 человека. Проинвестировано более 4 миллионов рублей. Выплачено более 600 тысяч.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 Начисление прибыли каждые 9 минут. В платежную систему я выбираю карты, инвестирую я 20 тысяч рублей. Прибыль моя составит 50 тысяч рублей, а каждые 9 минут я буду получать по 221 рублю. Друзья, сейчас 20 тысяч рублей я переведу на данные реквизиты, и мы с вами продолжим.